В гостях у Федора Николаевича Волкова мы бывали неоднократно. Причем как в городском, так и в загородном центре. О его уникальной методике оздоровления мы рассказывали. Но все же напомню, она держится на четырех китах. Позитивное мышление, без которого никуда. Второе – это движение. Ну, все понимают, что движение – это жизнь, и все продолжают сидеть, да? Надо знать, какие мышцы задействовать, научить человека, чтобы у него и колени не болели, и поясница никогда не болела. Третий кит – это рациональное питание, я о нем здесь рассказываю, учу, ну, в течение шести дней – это... У нас идет вегетарианское питание, но четвертый кит – это у нас очищение организма. А если чуть подробнее, то здоровье требует комплексного подхода. Как говорит сам Федор Николаевич, необходимо сначала грамотно очистить организм без клизм и голодания, потом составить здоровый рацион питания. Невозможно обойтись без ежедневной гимнастики, ведь правильное движение лечит, а неправильное калечит. Венец всему – позитивное мышление. И неважно, какой у вас диагноз – остеохондроз грыжа позвоночника, артрит, песок в почках или желчном пузыре, псориаз или дерматит, да просто хронические запоры. Во всем нужна система, гармонично выверенная и продуманная. Причем киты эти в жизнь Федора Николаевича приплыли не просто так. После страшной аварии он был прикован к инвалидному креслу. Я себе сказал, инвалидом быть я не буду и не хочу. Не хочу быть обузой для кого-то, не хочу. Вот. И с этого началась моя эпопея. Разработал собственную методику, по которой работает уже 25 лет. И теперь об инвалидности не вспоминает и других людей на ноги ставит. Пятерых сыновей вырастил, а один из них Данил во всех начинаниях отцу соратник. И вот мы вновь в гостях в центре Волкова. Здравствуйте. Я всегда рад любому человеку. На уж люди, которые у меня были, вдвойне рад. Федор да. Николаевич, ну я как будто в другое место попала, я ничего не узнаю, что произошло с, с вашим центром. Да нет, место-то то же самое, но только изменения, конечно. Движение – это жизнь или жизнь – это движение. да? Вот и мы расширяемся, теперь мы можем принять в таком банно-спортивном комплексе гораздо больше людей, но, естественно, с самыми лучшими результатами их отправить домой. Ну тогда знакомьте наших зрителей ну, ж, с вашими пой... новшествами. Ну пойдемте, пойдемте. Федор Николаевич, ну ведь вот прям за этим углом или даже вместо. Не за этим, да. Вместо, вместо, место, место. Нет, ну а... вот, вот где-то здесь, ведь вот. Нет, вот где вот, а, вот сейчас вот это, а, находится спорткомплекс, а, вот там, а, вот где вот кухня, там был костер. Вот где да, я да, горела? Да, да, да я горела. А теперь у нас настоящая перина Волкова. Пойдемте вот, да, смотреть. Да, да, да, Пойдем... Пойдемте смотреть. Ох, так это прям трон да. ложь. Трон. Вот она теперь перина, травяная, перина, Волкова. Все по той же самой технологии. Первый раз два года назад я с опаской отнеслась к предложению погреться на раскаленных углях. И никак не ожидала тогда, что получу от изобретения Федора Николаевича такое удовольствие. Во-первых, это костер, да? Видео. Потом слои определенных трав, там и лопух, ну, ну много всего. вот они, травы здесь растут, потом простынка, и идет испарение вот этих трав, укрывается верблюжьим одеялом человек, вот, ну, дышится хорошо, и... Поры раскрываются. Я-то пробовала. Но не было ли случая, чтобы люди превращались вот в такие головешки? Нет, нет не было. Не, не было. Это как из той сказки. Вот он да, окунулся в горячее молоко, а вышел молодцем. А она такой красавицей. Вот и после такой перины, да. Напомню, что одним из китов здоровья является правильное питание. Тем неожиданнее мне было увидеть это. Федор Николаевич, что я вижу? Это же мангал... А как же принципы здорового питания? А что вас смущает? Ну, во-первых, меня это подарили на юбилей. Да, на нем можно готовить, когда приезжают просто в гости, пожалуйста, кто что хочет. Но и здесь можно приготовить. И если на семинаре, пожалуйста, и супчик можно приготовить. Здесь же картошечку можно сварить. Здесь же можно плов овощной сделать, все что угодно. Поэтому ну, на природе, опять же на природе, вот, все с природой связано. Да, и здесь запахи, такие запахи чудесные. Нет. Принципом правильного питания Федор Николаевич изменить не может. И очищение организмов гостей по-прежнему ставит во главу угла. И чаями, фирменными, волковскими, подобранными по группе крови и дате рождения, угощает. Ну, знакомьте дальше со своими новшествами. Во время экскурсии мы нашли место, где обитает второй кит – движение. Ну вот. Поднимаемся теперь в настоящий спортзал. То есть это первое упражнение. Ну да. Ну и вот, да, здесь есть где развернуться, где место и возможности действительно поработать с каждым, вот такую кинезотерапию провести. Работа с мышцами и суставами основывается на принципах кинези терапии. Для каждого занимающегося на тренажере выбирается определенный вес. А Федор Николаевич всегда на своем примере показывает, как правильно выполнять упражнения. И потом смотрит, как с ним справляются гости. Ха. На выдох ха. Когда есть усилия, тогда и ха, да. Хорошо, молодцы. Работаем, работаем. Ножка прямая. Носочек тянем вверх, кладем уже по плашмя. Я же не смогла удержаться, увидев теннисный стол и разыграла партеечку с Федором Николаевичем. В партиях между э, вашим сыном и вами кто обычно побеждает? Дружба, кто? кто Дружба конечно. Ну пожалуйста. А ведь раньше спортзал не был таким просторным. Ну вот, если можете вспомнить, здесь вот в небольшой комнате был спортзал, где умудрялись мы делать людям здоровье, да? Можно Я делать. помню, здесь лежала женщина, да. а вот здесь стоял мужчина. Это, да, и два тренажера Да, стояла. то есть как минимум два человека да, все равно да, входило. Да. Сейчас здесь столовая. Уютно, да. уютно, да. уютно. Я думаю, вашим постояльцам здесь чудесно обедается. Кстати сказать, уютно гостям не только в столовой. И живут они в комфортабельных номерах со всеми удобствами. В прошлый свой приезд я наблюдала за сеансом массажа у сына Федора Николаевича. Тогда он рассказал, что рассматривает человека целостно. Задача массажа снять напряжение спазм мышц. Важно обеспечить подход к болезненной зоне с разных точек. Для каждой в каждого случая должна применяться своя система. А эффективность лечебного массажа многократно увеличивается в сочетании с уже известными четырьмя китами здоровья – очищение, движение, питание и мышление. Ну что, пойдем в массажную? Да. да. Ну вот у нас как раз Данил здесь проводит мой массаж. Ну и как вам работает в новом массажном кабинете? Отлично. Но в новом массажном кабинете люди становятся все здоровее и здоровее. Здесь невозможно остаться сторонним наблюдателем. Так что я не удержалась и оказалась в роли модели. Данил, я слышала, у вас есть новые программы, которые нацелены на омоложение, на восстановление красоты. Мне прям это надо. Ложитесь. Расскажете? На площадку? конечно, расскажу. Массаж мы делаем на лицо. Цель этого массажа – нормализовать кровоснабжение всех проблемных зон, где возникают морщины. Сначала это, конечно же, классические техники массажа. Мы прорабатываем, разминаем по массажным линиям, как полагается все. дальнейшем это мы подключаем э -э лимфодренажные техники, так называемый биолифтинг лица. Данил удивил меня неожиданным применением кинезиотейпов. Отвлечемся, вы знаете, что тейп-ленты используют спортсмены в период реабилитации и для предотвращения травм. Данил Федорович уверен, их нужно использовать и в эстетической косметологии. Вот. Этими тейпами формируется максимальный эффект кровоснабжения, движения лимфы, за счет чего мы получаем обновление данного участка кожи, мышцы и так далее. Ну и, конечно же, также мы их используем еще и в антицеллюлитных программах которые на сегодняшний день, конечно же, актуальны. Необычным оказался и инструмент, который, по словам мастера, может заметно уменьшить морщинки. Заряд бодрости и порцию красоты от семейства Волковых я получила. Продолжаем экскурсию. Для расслабления, отдыха и пользы есть целый банный комплекс. Настоящая парилка, где можно э, находиться э, продолжительное время. Все это из липы сделано на э, разных уровнях. Парень это профессионал-парильщик. Это действительно это целая наука. Но ну, есть где и полежать, и посидеть, и поговорить. В прошлый раз Федор Николаевич обрушил на меня целое ведро воды. И в этот раз подобной участи мне избежать не удалось. Федор Николаевич сказал, что не выпустит меня отсюда, пока я не опрокину на себя ушат воды. Да, это не просто ушат, а двух ведерные ушат холодной, холодизной воды. Я же ну, вас, да? да, очень даже. Будешь радоваться целую неделю. Классно! Вот после такого ушата вся устала, все, небы, все ушло непонятно куда. Теперь вы заряжены на многие э, дни, недели, годы. Да. Ну, до следующей, наверное, встречи. Уже зи зи зимой. зимой у меня будет сюрприз еще новый для вас. Интересно, что за сюрприз ждет меня зимой. А вот летом гости Волкова точно не скучают. И скандинавская ходьба, и костер на травах, и даже косой в Взмахнуть удается. Многие за здоровьем приезжают целыми семьями, а некоторые возвращаются снова и снова. Съездите и вы! А наша экскурсия по обновленному центру Волкова подошла к концу. Что ж, буду ждать новой встречи.